Доброе утро, вечер, день ночь, не знаю, что у вас там, тема сегодняшнего расклада, это я и он, мысли чувства друг к другу, первое, второе, третье, вариант выбирайте любое времечко в комментариях, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, сразу скажу, если вы, мужчина, вы загадываете вот на женщину, то просматривайте, конечно же, тут будут три пары, то просматривайте, конечно же, свою мужскую сторону, а не женскую. Логично, поэтому здесь в принципе могут и загадывать и мужчины. Почему бы собственно и нет? Но написано я и он, так как у нас большинство все-таки у нас девушек, мужчина, простите меня, пожалуйста. Поэтому вот будут три пары, если не даже если вы женщины и посмотрели на саму себя у вас ничего не совпадает, бребичи да дичи, говоришь не смотрите, значит это просто информация не для вас, посмотрите другие видео, возможно там есть какие-то для вас некие подсказки. Поэтому, дорогие мои, спасибо за внимание. Ну, давайте в в выбирать его. Погнали. Погнали. Можете попробовать загадать бывшему, но здесь будут три конкретные ситуации, которые, ну, соответственно. Ладненько. Давайте. Здесь у нас будет мужская, здесь женская. Давайте. А, мысли и чувства. Я и он. Мысли мужские о ней, чувства мужские о ней, две, две, две точно, две точно. Так, мысли женские к нему и чувства к нему у женщины. Силушка королева мечей, А матрешки алхимия. Mm -mm. Так, шестерка пентаклей, четверка кубков. Mm -mm. Силушка, силушка, это интересно. Силушка. Давайте поуточняем немножечко силушку. Силушку. И у вас что самое интересное, берем королеву мечей. у нас жрица десятка мечей. Кого бывшего здесь загадали? Это вот то же самое, что я думать о нем не хочу. Но он, в принципе, ничего. Вот здесь вот какой-то такой момент с женской больше стороны. Но здесь будут, эм, насчет мужчины будут, кстати, конкретные действия. Но имеется в виду, эм, опишу конкретную тут ситуацию, потому что здесь не все бывшие, не все бывшие, я прям говорю сразу, не все своих бывших загадали. Но вот здесь загадали больше тех, которые... Интрига, интрига, интрига, я говорю так. Это вот то же самое, вот когда мы прослушивали недавно песню «Красавица, что не нравится, я хочу тебе понравиться» в новой обработке, это хотя старая песня, вот здесь то же самое. Дорогие мои, если вы загадали какого-то бывшего, и который к вам безответные чувства, пофиг и тому подобное, это не ваша позиция. Здесь у мужчины есть чувства, у мужчины есть какая-то доля ответственности, у мужчины что-то с вами связывает, а это здесь оно видно, чувствуется и по-божески прям видно везде. Если мужчине на вас плевать, все равно это не ваша позиция. Но здесь загадали человека девочки. Девочки, давайте про девочек. Загадали, что я думать о нем пока не хочу. Здесь я бы сказала немножко больше в таком ключе. Чувство королевы кубка шестерка мечей страшный сутрука пентаклей. В принципе, как человек для себя... Ну, как нравится, но вот чтобы, вот чтобы какой-то смысл здесь, здесь могут, в принципе, как на начальных этапах, но кто-то кого-то запасть, допустим, женщина запала просто но мужчина тут может, кстати, проигрываться, но тогда от мужчины просто тогда какие-то шаги, вещи, суждения были бы. Ну, человек, здесь есть ощущение, что мужчина покорил женщину, да, покорил, но почему-то женщина особо сейчас о нем бы думать вообще бы не хотела. Возможно, какая-то просто ситуация, произошедшая недавно, повлекла женщину в шок, да. Да, здесь вот это то же самое, когда женщина думает, что мужчина запутался, мужчина заблудился, запутался, я не знаю, что он от меня хочет, я не понимаю, зачем это. А я не понимаю смысл. Я не хочу смысл с ним. Вот здесь какие-то какие мысли более хаотичны э, по своему подобию, в принципе. Но я бы сказала, все равно десят, по десятке и по, восьмер, по восьмерке хаотичны. Почему? Потому что здесь и кубки в перемешку с негативными мечами... И не особо позитивные кубки с королем Пентакли. Здесь, возможно, просто разочарование в мужчине происходит по какой-то из-за какой-то ситуации. Может, здесь и женское непонимание, почему он так делает, почему он все у нас происходило, возможно, между нами так ранее и тому подобное. Здесь именно женское больше непонимание мужской психологии, либо мужских поступков, либо. Почему он так сделал? Почему он делает это по-другому? Почему он не доделает так, как я хочу? Здесь тоже может как-то проигрываться... То есть я такая умная, я знаю, куда, что надо делать, но почему-то в каких-то кубковых, в каких-то непонятных для себя ощущениях. Возможно, женщина видит, что мужчина раздроблен, мужчина паник и тому подобное. Но сразу говорю, здесь мужчина вас видит смысл, мужчина вас любит и тому подобное. Но здесь мужчина должен быть в жизни, здесь есть какие-то никакие отношения. Может только по мужской стороне, нежели по женской. Вот здесь вот, вот пожалуйста, будьте немножечко аккуратнее, выбирая эту позицию, Потому что здесь немножко, возможно, женщина также по десятке мечей немножко пережила какой-то шок, либо какое-то непонятное ощущение какого-то раздрая внутреннего по отношению с к каким-то мужским поступкам. Может, она ожидала от него и это, какого-то другого, он не сделал то, что она хотела. Здесь тоже может быть хаотично немножко мысли, я бы сказала, немножко больше. Так, поэтому вот. Далее, чувства, я бы здесь сказала, какие-никакие есть, человек вас трогает, человек вас трогает, человек, возможно, больше, чем вы думаете, либо как отношения здесь просто какой-то кризис переживают, либо как отношения уже давно забыты, но на вас мужчина подсох, поехал и тому подобное, и он, в принципе, это показывает, он не сидит в сторонке, не храпит и тому подобное, а он показывает здесь, потому что здесь у человека чувства к вам есть. А, а значит, мужчину здесь и не остановить, потому что у вас у него э, сила в мыслях, королева, король кубков в мыслях и, соответственно, туз пентакли. То есть он вас либо преследует, либо с вами, либо рядом, либо поклонник. Поэтому бывший, который давно поехали, уехали и надолго, здесь не котируется. Здесь котируются только люди, которым мужчины, которые рядом с вами, хотите вы того, либо нет. В данный момент вот этого расклада времени и тому подобное. Поэтому здесь э, все равно у женщины присутствуют какие-никакие какие чувства по отношению к этому молодому человеку. А, ей не пофиг на него, но если вот здесь... А если здесь мужчина влюблен, а женщина... Давайте, дорогие мои, какая бы женщина здесь сердита не была разозлённая, разуз, разуз, разлобленная, но здесь чувство есть, то человек хоть как-то ненароком вам все равно отвечает позитивом, либо чем-то, либо все равно как вам-то дышится у этой женщины. То есть если женщина к вам вообще никаким боком и вас вот, вот, вот отойди, это тоже не подходит. Здесь вот какие-то более отношения сугубо немножко шатки, но со стороны именно головы женщины, <смех> но не с мужской, поэтому вот здесь больше какая-то такое, здесь отношения есть, но Здесь мужчина на самом деле... Давайте чувство женщины догадобьем, Помогу по королеве кубков, все равно шестерка мечей, страшную тройка пентаклей. Здесь есть какая-то выгода с этого человека. Этот человек очень важен для этой женщины. Есть какая-то... Как будто затронул он мою душу, затронул он мое сердце. По такому сочетанию шестерки мечей, страшного суда по королеве кубков. Он играет важное значение в жизни этой дамы. Играет. Я бы не сказал, что он является. Он... Больше играет либо делает, возможно, для дамы что-то, либо как-то у них вот связь какая-то присутствует, но при этом это более такая глубоко духовная. Ну по такому сочетанию, я не по одной, пожалуйста, карте. Здесь такое добротное сочетание карт, что, в принципе, я могу такие комментарии-то и делать. Поэтому здесь э, женщине не пофиг на этого мужчину. Давайте так, все равно он задевает ее чувства, он как-то не все равно, не безразличен. Есть какое-то понимание. Если, допустим, бывшие прошлые, то, соответственно, понятно, почему женщина так открещивается. Если просто какая-то проблема между парой, то здесь тоже может она проигрываться, но здесь пара непонятки. Возможно, с, э, с, де, с женской стороны, но с мужской здесь все нормально. Поэтому, дорогие чувства, у женщины присутствуют. Этот человек важен, безусловно, либо он делает какие-то важные вещи в ее жизни, либо в какие-то перемены вносит, либо с ним перемены вносятся, либо вносились с появлением этого молодого человека. То есть здесь не безразличен этот молодой человек этой женщине. Давайте дальше. Соответственно, мысли мужские. Сила, король кубков, туз пентаклей. Здесь человек понимает, что он, в принципе, от вас хочет. Человек также рассматривает вас, кстати, в сексуальном плане очень сильно приятненько, считает, что все таки вы такая подстать, что вы, возможно, более такая сильная, чем он, тоже это может отыгрываться, либо вы для него как некий шанс. То есть сильная по королю кубков, если он вас это видит. То есть некий момент сострадания, великого классного психолога и тому подобное. Это может проигрываться именно в плане, как, какая вы в его глазах. Допустим, вот такой. Если также это рассматривать как чисто... Может, как рассматривать, еще как чисто некий подарок судьбы, да, что вы такая классная, что мне с тобой повезло, все дела. Это именно король кубков, если это не считаю, какая вы там для него. А именно он как вас ценит и рассматривает. Все-таки король кубков и туз пентаклей с силой все равно могут еще и так проигрываться. Поэтому а, докладывать не имеет смысла, потому что я доложила здесь в чувствах у нас. Не, не в мыслях, а больше в чувствах, потому что здесь шестерка пентаклей, четверка Чаш. Ну, возможно здесь человек просто немножко либо как заниженное что-то, либо вот какой-то момент депрессии, либо... Есть у человека есть чувства, есть любовь по тузу, по шестерке, по двойке и по королю жезлов. То есть есть у человека любовь к женщине, Мы пока не рассматриваем треугольники. Я здесь такого особого треугольника. Здесь можно какой-то намек на это принести, почему-то, потому что типа по типу по четверке и по шестерке. Но я бы его не то, чтобы не рассматривал. Я здесь на него особо упор не вижу. Здесь нет таких подраздумий. Да, дорогие мои, давайте, если у вас треугольник, то, простите, здесь не особо о треугольнике говорится, здесь больше, конечно, говорится о паре. Поэтому все-таки я и он мысли, чувства, а... Да, дорогие мои, давайте, вот, давайте пока так. Я пока не могу сказать точный там треугольник. Можно доложить и сказать, а если что, для треугольника. Но давайте я и он все-таки мы вдвоем рассматриваем, а не каких-то третьих все-таки лиц. Я немножко все-таки упор вот на это сделаю. Да. Да, я, я бы хотела здесь упор именно на это сделать. Так вот, здесь в принципе у человека есть какие-то такие непонятные, депрессухие, непонятные вещи по отношению к вам. Что, возможно, какая-то заниженная самооценка, также что я что-то делаю, она не ценит, что-то меня не радует и тому подобное. Здесь перебои немножко в ощущениях. А, возможно, какая-то затяжная депрессия, возможно, какие-то дела, возможно, какой-то перегруз у человека. Немножко перегруз, я бы сказала, если человек, возможно, не с вами. Ну, как не с вами, не о вас думает, но, в принципе, при этом рядышком, и при этом как-то вас все-таки любит поддерживать. Здесь могут может быть какие-то перегрузки в каких-то определенных делах, связанных с финансовой деятельностью, либо с деятельностью, которую он сейчас задействован по полной мере. По полной мере, самое главное здесь такой акцент. Поэтому, дорогие мои, поэтому здесь есть чувство, здесь есть любовь, здесь есть, возможно, даже если у кого дети, в принципе, люблю детей, а потом тебя люблю. Да? Всех люблю, возможно, также здесь родимый дом и тому подобное. Здесь есть чувства, возможно, просто здесь есть просто разница в возрасте. Тоже может указывать на это в принципе. Но здесь есть любовь, здесь есть хорошие эмоции по отношению к вам. Просто в мужских каких-то э чувствах здесь немножечко сбой идет. Возможно, просто неудовлетворение своей собственной жизнью, либо своим собственным трудом, либо отдачей, либо в отношениях с вами. Это тоже может касаться и отношения, в принципе, с вами. М -м, да. Ну, это тоже может касаться, но... Да, но я бы, я бы э, все-таки дела насущие больше бы здесь, э, а больше говорила, чем нежели у вас. Но здесь могут все-таки из десятки, здесь как и, и шестерка, здесь могут все-таки такие взаимодействия, то есть... Я ей все, она мне ничего, что-то я ей делаю, она мне не делала, такая вот такая обижалова немножечко тоже может немножечко присутствовать и кушать нашего тут молодого человека. Поэтому здесь в принципе нормально, здесь в принципе есть любовь, но ну, здесь просто есть траблы в женской голове и в мужском настроении, в мужском ощущении, и ощущение какой-то, ощущается как будто какой-то момент ненужности. Возможно перегруз в делах Либо каких-то проблемах Которые просто задействован сам человек Но он пока не с вами Поэтому здесь я бы сказала больше Так Во, Вот дорогие мои Вот короче да Можешь на Да Да, поэтому, дорогие мои, спасибо. Если что, комментируйте, как у вас там что интересно. какие у вас там мысли по отношению к мужчине а мужчина к, по отношению женщин? Поэтому вот ставим лайки и подписываемся на канал, если понравилось. Погнали дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант? Я и он мысли, чувства друг к другу. Давайте мысли мужские о ней. Ну, чувства мужские к ней. Мысли женские о нем и чувства женские к нему. Какая-то строгость. Строгость, потому что император и алхимик. Ядренка черыш. Так что у нас тут? Подождите, а почему у меня, э -э, дорогие мои, вы, вы простите, кто здесь смотрит? У меня по какой-то неизведанной причине э -э, Ленорман карта попала на этот расклад. Я не заметила. Ну, да, да, да, правда, здесь часы 37 из Ленорман почему-то здесь выпало на чувство к мужские. Я правда, может быть, прошлого расклада я как-то не вытащила. Но она бы, наверное, торчала, а здесь не торчала, поэтому вот это чистейшее совпадение, это вот, пожалуйста, дорогие мои. Это просто вот так вот выпало, это, наверное, просто с прошлого, поэтому вот. Ага, так, не хватать, не хватать, не хватать, не хватать здесь мужчины. У мужчины кое что Ладно, император Император мысли у нем Чувство к нему Чувства, башня, отлично Ой Ну здесь может в принципе Проигрывается такой момент Почему бы собственно и нет Не особо позитивный И одновременно позитивный, да? Дайте-ка, дайте-ка подумать. Больше я бы немножко сказала к негативному варианту, нежели к позитивному. Дайте-ка я уточню еще вот здесь. Да, а здесь немножечко негативные отношения с какой-либо из сторон Без разницы Здесь двое Немножко в конфронтациях Я не уверена, что здесь есть отношения Они могут здесь и не присутствовать То есть э, У нас что-то связывает, но не отношения Здесь тоже может такое быть Какой-то прям индюк а Женщина может его считать Напущенным индюком либо каким-то сладострастным, пользующимся только какими-то сексуальными предпочтениями в отношении нее. Поэтому, дорогие мои, здесь, да, здесь немножечко э, ощущение. Женщина думает, что, в принципе, здесь этот мужчина ради с ней, ради какой-то своей личной выгоды. Здесь может быть семья у мужчины, здесь может, в принципе, не быть семьи. Я к этому немножко не приплюсовываю, но здесь может именно какие-то семейные, кто-то здесь в семье, либо кто кого-то есть, какая-то чья-то семья здесь просто может как присутствовать. Все-таки расклад у нас общий. Я к этому особо не буду приплюсовываться. Лучше скажу так. Женщина, в принципе, его. Давайте первый момент, первый момент, если вот какие-то разные семьи ни к одной, то есть здесь люди не состоящие вместе в семейных отношениях не в браке. Здесь женщина думает, что он в принципе... Но здесь семья, чья-то семья здесь какой-то имеет счет, имеет вид. Так вот, здесь, в принципе, мужчина у нас э, в женских глазах немножечко пользуется ею, пользуется успехом э, и считает ее немножечко как вот для... Э, э, э, э, Кекс игруха, кекс игруха, поэтому вот э, Ньюарр ее ради вот видит как-то как секс игруху. Эм, ничего конкретнее. Возможно, женщине бы хотелось, конечно, конкретнее. Что-то больше, чем просто игруха. Здесь как вариант. Просто вот женщина думает, что он какой-то нахальный индюк. Почему-то хочется мне сказать. Так вот, здесь у нас маг, башня, восьмерка пентаклей, умеренность. Я бы не сказала, здесь есть чувство шока. Чувство шока по, по ощущениям каких-либо поступков эм, в отношениях. С этим молодым человеком Здесь какой-то у женщины шок случился Вот, но женщина более-менее себя как бы успокаивает этим Но здесь вот Я бы больше сказала Только мы для кекса и ничего более Я немножечко этим, конечно же, огорчена один вариант. Тогда у нас мужчина более-менее э, как-то четко, возможно, очертил какие-то свои границы, либо как-то э, здесь была какое-то некое прошлое с, этим, с этой женщиной. Но здесь я бы сказала немножечко человек, возможно, какие-то прошлые ощущения, отношения здесь воскресать особо не хочет, чтобы они воскресли. Возможно, здесь мужчина уже поставил точку в отношениях, а женщина, да, а женщина, в принципе, не не хочет этого как-то понимать. Здесь тоже может быть, то есть здесь какое-то ощущение, именно мужское больше, то что я поставил точку, то что я больше не хочу, то что мне вот мы с тобой прожили вот столько-то столько-то, либо мы с тобой были вот столько-то столько-то. Все, я оставь меня, отстань, уйди, потому что здесь в принципе ощущение. Да, у нас что-то было, но здесь больше звезда и больше у нас тут часы. Восьмерка кубков. Рафан. здесь как-то все как и жило немножечко себя, но и жила это прям по восьмерке кубков. То есть здесь не как скучание по вам, а здесь как больше охлаждение по отношению к вам охлаждение, какие-то непонятки, больше да, вы как вот вы, возможно, понимали его этого человека, но здесь а, человек все равно не хочет с вами какие-то вещи проходить, либо как разочарование в отношениях с вами у человека присутствует. Поэтому вот здесь больше, я бы сказала, все-таки звезда, как некий момент холода, не романтики, а больше холода, не ностальгии, ничего такого, еще раз говорю. Я всегда звезда считала романтической картой, все-таки какие-то романтические такие вещи, некоторые ее считают, как, если она падает на чувство, что это холодное отношение. Вот здесь я бы описала чисто холодное отношение, не находит любви, не находит ласки по отношению и в отношениях с вами хочет что-то другое, хочет уйти и хочет все это закончить и все. Вот здесь мужчина и чувств и я бы сказала, не то, что нету, а чувства больше э, негативные, и больше они основаны на Я хочу другое. Меня тянет к другому. У меня есть другое. То есть, вот здесь больше как вдаль человека тянет немножечко чем более к вам. Поэтому вот ощущение немножечко все-таки разочарование каких-то не очень приятных моментах по отношению к вам. Поэтому вот здесь какой-то такой момент больше, чем нежели что-то другое. То есть ощущение разочарования, ощущения неприятные и мысли, в принципе, не то, что не о вас, а то, что, в принципе, мужчина хочет что-то иное, хочет что-то нормальное, хочет, возможно, какую то для себя, какое-то некое будущее, либо, возможно, я бы сказала, немножечко отойти от всего. Вот. Но здесь мужчина как все таки держит некую паузу, либо мужчина просто потому что не хочет какого-то с вами диалога, контакта, потому что здесь как-то не хочет, не хочет воскресать какие-то прошлые проблемы также. вот И мужчина более разочарован в отношениях как-то с вами, нежели все таки как-то другое. Поэтому нет, здесь, здесь, здесь присутствуют какие-никакие отношения, но здесь больше какие-то конфронтальные, здесь какие-то конфликты, здесь потрясение у женщины, это точно. То есть некоторое. Ну, мужчина не хочет ничего возвращать, мужчина не, не хочет, мужчина немножечко бежит всеми путями, методами, с, вас не видит, с вами не видит особого просто будущего. Поэтому здесь некое разочарование в отношениях с вами. Вот. У девушек шок, но при этом девушка более себя как-то успокаивает. Возможно, немножко работает, возможно, какими-то делами, либо чем-то еще. Здесь, возможно, были какие-то семьи, Здесь есть упор на это, и там, и там. Возможно, они в браке, но, но живут как-то раздельно. Ну, здесь тоже может такое проигрываться, но тогда раздельно совсем раздельно, и совсем-совсем тогда очень сильно плохо в отношениях тогда на пороге развода, либо конфликта, либо еще что-то. На пороге. Соответственно, здесь каких-то планах мы не рассматриваем. Здесь просто катастрофенька, и просто какой-то вот... -вот Хуже не найдешь расклада. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то так. Ой, сейчас придерутся некоторые, что я смеюсь и тому подобное. Сейчас хихоньки-хахоньки. Это я знаю, за моей девчонкой он такой прослеживает. Ты че смеешься, у меня горе. Да я вижу по башне-то, какое не горе, если тут после этого все умеренность. То есть... Это катастрофа для женщины. Вот для мужчины это не катастрофа. Здесь, скорее всего, больше... Да, зачем оно мне надо? А для женщины прям катастрофа. Да что, какого хрена это, что происходит? Все дела, вот какие-то такие моменты больше. Он какой-то секой. Ну, все дела, то есть какие-то такие... Ну, не то, что претензия, а вот он такой-то вот такой-то вот, такой такой-то такой-то мужик. А я вот так-то так-то. Вот здесь какие-то больше такие вещи по отношению к мужчине, а мужчина просто не хочет возвращать, не хочет воскресать, хочет какой-то один, хочет в обоюдное какое-то свое полавание пойти, вот, ну, короче, как-то отойти от вот этого всего. Чувства, я бы не сказала, что есть, нету, здесь такого понятия просто здесь нету. Поверьте, здесь не в, дело не в чувствах, а дело, в, дело не, не то, что за чувства, а какие они. Вот это самое главное, потому что здесь они разочарованные по отношению к женщине, а у женщины шок. Поэтому вот здесь больше все таки разочарования, холода и какого-то больше абстрагированности у женщины, нежели какие-то приятные, любовь, все дела и тому подобное. Вот, поэтому, дорогие мои, ну вот какой-то момент, либо конфликт, либо совсем хана отношения, в принципе, здесь прослеживается, либо очень сильно большущий конфликт, там даже, да, там какое-то потрясение женское было. Так. Да, вот, короче, как-то так. Поэтому, дорогие мои, подписывайтесь и комментируйте, что у вас там накипело друг к другу. Поэтому давайте к следующему варианту. Давайте далее. А, здравствуйте, кто загадал фиолетовый я и он мысли и чувства. Как-то громко. Я и он мысли и чувства друг к другу. Здесь и у людей мужские мысли о ней. Мужские чувства. Так, к ней, к ней. Так, она. Ее мысли о нем. Ее чувства к нему. Луна. Ну, здесь луна как романтика. Романтика длилась, видать, недолго. Так вот. Что, что у нас? Так, император, семерка мечей, пятерка мечей, звезда. Вообще ржать нельзя здесь. Вот здесь на раскладе меня убьют и застрелят, если -то я буду ржать. Потому что здесь очень... Оба ж хитрецы. Что же делаете-то? Император. Я не я пальцы верю причем оба. Она. Ой, все. Ой, все здесь. Он и она. Здесь странно любовь на полном серьезе либо здесь вот такой более конфликт имеющий под собой просто конфликта ничего особо здесь вот смотрите здесь а, понимаете здесь у мужчины и у женщины есть какое-то мнение предрассудок, суждение, опора на что-либо. Здесь есть каждое вот, эго. Эго у одной, эго у другого. И поделить здесь между чем-то никто ничего не может. И вот здесь вот именно какой-то такой почвенный, здесь либо конфликт. Но здесь больше две. Вот давайте вот здесь две стороны накосячили, набордачили полностью она что-то такое сделала что в принципе не очень он что-то сделал здесь два виноваты здесь если он мне изменила я ничего не делала пожалуйста не надо мне гнать здесь виноваты оба здесь есть конфликт достаточно серьезный причем если эти люди принимают глубоко близко к сердцу то это вообще печалька потому что здесь об этом поговорится что и он что и она все приняли восприняли как-то э, считают какие э, друг друг так, восприняли они все какой-то момент близко к сердцу. Давайте поточнее, тогда кому-то здесь свобода и независимость нужно прямо офигеть, как женщине. Мужчине, видят, тоже. Ну, здесь реально какой-то конфликт. Но я здесь вижу, как вот некую страсть. Здесь, возможно, даже и многолетние браки, но что-то произошло достаточно серьезное. Здесь вот именно горячо спорят, но жарко мерятся. Вот такие больше отношения. Либо здесь что-то конфликтное, что вызвало и в нем, и в ней бурю эмоций. Вот здесь, вот эта, эта характеристика. Вот эта. Если что, что, что Если это бывший, давайте это вообще не сюда и Либо это может быть бывшая какая-то ситуация То здесь ситуация просто Один океан, другой океан И вот и Так вот, в чем здесь соль? Смотрите, что самое интересное По первым арканам у него семерка мечей по отношению к ней, у нее у нее пятерка мечей по отношению к нему. Поэтому я сказала здесь вообще здесь конфликт еще, здесь каждый что-то виноват. Вот ты виновна, ты виновен, ты овца и ты козел. И вот здесь оба говорят друг на друга. Такие бури эмоций, буря ощущений испытывают друг к друг другу. Я бы немного сказала, приплюсовав еще у, у женщины тут море побольше бушует, у мужчин, конечно, нет, не, не сильно особо. Мужчина здесь больше голов в голове бушует море, чем нежели на сердце. Больше логический какой-то здесь момент страдает. Так вот, а, поконкретнее. Я не могу сказать, что чувства здесь между людьми нету. Вот нет, я это не скажу, но я и не скажу, что они прям сильно позитивны, здесь окраска больше негатива друг другу, непонимание, негатива, да что он такой козел? да что она такая овца, да что он так себе возомнил, да какого хрена он так со мной сделал, да почему я, я почему он меня не любит, почему он меня не ценит, я, я... Я хочу свободы, я хочу веселья, я хочу, я хочу желаний в своей жизни. И вот здесь вот какой-то такой женский больше крик и какое-то беспределище в женщине, нежели что-то еще. В мужчине ведь тоже самое. В мужчине там полная катавасия, голову схватились. В мужчине не сладко, поверь. женщине, кто думает, что? мужчине тоже не сладко, но немножко не в той теме, чем вы думаете. У него не сладко в башке, в какой-то логической Возможно, думает, короче, работает, я так понимаю, хреново, либо что-то делает, у него, короче, не идет ладненько Женщин тут негода... негодующие думают, что как-то здесь она больше как-то не выиграла в отношениях, чем выиграла. Возможно, даже здесь и говорится о треугольниках. Возможно, я для него не такая секс-бомба. Возможно, я для него уже не та. Здесь какая-то недооценка. Возможно, какие-то интриги, сплетни. Я уверена, что он мне изменяет. Я изменю ему в ответ. И здесь, возможно, поехало-пошло. Либо здесь не поехало-не пошло. Но при этом кто-то кому-то здесь изменяет здесь какие-то вот такие вот здесь санта-барбара реальная прям вообще жуть вот возможно женщина там изменяет человеку если очень может такое быть потому что в принципе по семерке мечей что э, чувствую ахита лиса да но здесь Здесь есть конфликт, и здесь есть, возможно, также измена с чьей-то стороны, либо какие-то подозрения в измене, либо какие-то подозрения в Санта-Барбере, он ушел от меня, и он где-то в другой, либо он меня променял, какого хрена, какого черта, все дела М -м -м, больше женская. Да, ну здесь женщина, в принципе, очень сильно расстроена вот таким каким-то вещами, он не выполняет моих надежд, моих желаний, моих стремлений, здесь больше вот какое-то женское, вот я хочу вот так, и никак иначе, будь то плохо тебе, будь то хорошо, вот я хочу так, вот, вот здесь больше понятия именно звезды и тройки чаш, больше с отголосом таким, что женщина хочет что-то от мужчины, но что-то своё, не особо в планах, возможно, это прослеживается другого человека. Вот здесь я бы немножко сказала так. Я хочу с подружками да, уйти и тому подобное. Здесь, возможно, какое-то неотпускание, возможно, как-то она не, не чувствует... Я себя не чувствую уже той, которая я давно была, все дела. Здесь очень сильно большой негатив, но больше ощущение, что я хочу вот так, а не как иначе. Вот здесь женское «я хочу». Я хочу остаться без него так остаться без него я хочу разрушить отношения я хочу разрушить отношения я хочу чтобы он был моим я хочу чтобы он был моим здесь нет конкретики именно в плане что женщина хочет от человека она хочет лично свое и для себя потому что она этого не получает потому что ей больно потому что ей сделали ножик в спину потому что ударили ее какими-то словами действиями поступками возможно также проблема в самой женщине и в личной какой-то самооценке здесь тоже может это проигрывается принципе по императрице возможно женщина немножечко поверила шок какое то действие тоже поэтому дорогие мои, но здесь шок и я хочу вот так это первый момент но каждая женщина здесь хочет по-своему соответственно это общий расклад конкретики я здесь даже и не буду искать потому что здесь у нас четверка пентаклей я бы без конкретики сказала. каждое свое Каждое светлого будущего хорошего, хороших, хороших, хороших, возможно, отдыха с, с какими-то подружаньками. Возможно, также хорошего, чтобы выслушал человек, чтобы принял человек, чтобы принял то, что я хочу. То, что сделал то, что я хочу. А вот я хочу вот это. И здесь, понимаете, я хочу, главное. Не то, что я могу дать, не то, что я могу там это, а я хочу. Здесь такое женское. Мужчина, что у нас мужской здесь стороны? Ой, ну, здесь отношения, я и говорю, здесь у нас туз пентакли, шестерка кубков, но у нас семерка мечей. Возможно, обманы, возможно, какие-то подлянки, возможно, притворство, какое-то такое. Возможно, тут женское притворство, обманки, именно со стороны женщины по отношению к мужчине. Я не буду здесь обличать, кто здесь, кто кому изменил. Про измены я здесь, честно говоря, в голове не особо вижу, просто... Да, дорогие мои, здесь, в принципе, чувства эмоции по отношению к женщине испытываются, да, я бы сказала, да, но здесь присутствует чья-то хитрость, либо хитрость самого мужчины, либо коварство, лукавость самой женщины. Здесь кто-то четко чудил, кто-то четко мудрел, либо мужик, либо женщина. Но здесь каждый свой, каждый он сам для себя в своей голове прав. Вот что самое интересное. И выбирать я никого, ничего сторону не буду, дабы не быть третьей, пожалуйста. Далее у нас император, смерть, правосудие, семерка пентаклей, двойка пентаклей. Что в голове? Недооценен, как будто человечек, недооценен, заниженная какая-то такая... Возможно, некое потребительское отношение, но имеется в виду к нему. Здесь немножко как, человек, как вот лада заниженная, <смех> заниженная лада, вот здесь то же самое. Старая ненужная. Здесь немножечко вот у человека больше, большие перевороты в его голове, возможно, кризис, катаклизм, кризис среднего возраста, либо какой-то переходящий кризис, который просто человек как-то хочет что-то восстановить, что уже присутствует. То есть я бы не сказала, какие-то планы, действия, но человек здесь больше, ну не то, что в адеквате, но он просто не думает, как женщина. Он здесь пытается дела делать и пытается, я бы сказала, немножечко уйти от кризиса, возможно, также помириться, либо как-то восстановить некий баланс, что происходит здесь сейчас, либо тех вещей, которые, тех ресурсов, которые у него присутствуют. То есть здесь человек пытается это. Я не вижу, чтобы он делал, я не вижу, что... Я, я не, я, мы не рассматриваем действия, мы рассматриваем именно мысли. Поэтому мужчина пытается все таки в своей голове азбы соединить. Это здесь, возможно, какой-то переходный кризис, катаклизм и тому подобное. Но у мужчины полная кризисуха, поэтому это... Может быть, также здесь кризис коснулся и женщины тоже может, но здесь... Кризис в голове прям у мужчины, прям сильный, сильнейший. И у женщины по-своему кризис в чувствах, что конкретно кошмар, отойди и все. Поэтому вот здесь больше мысли о как-то восстановлении себя, своих сил. Возможно, утраченного что-то им ранее, может, власти, может, каких-то земель, может, каких-то ресурсов тем, чем он сейчас, что можно потрогать и пощупать. Если это отношение с вами, то отношения с вами хочет привести в норму. То если это какое-то хочет привести в норму. Здесь бы немножечко, вот смотрите, смерть и именно с императором и с страшным судом. Обычно по такому сочетанию этот человек готов, вот, по -по -по -готов чем-то пожертвовать, готов понести какие-то наказания, готов понести какие-то вещи, но главное, чтобы во благо, чтобы все было просто нормально. Немножко сочетание смерти и, и страшного суда, это как вот сам лично склоняет голову к плахе. Больше ощущения вот именно с императором такие, нежели как... Вот, ты нехорошая, но здесь человек, я бы сказала, по-своему так прав, все равно здесь у нас император присутствует. То есть здесь больше человек хочет восстановить что-то, что-то утраченное, что-то забытое, что-то не прошлое. здесь что-то как вот, как, ну не то что соединить, а вот как восстановить, что просто есть на руках. Возможно, что-то починить в своей жизни. Ну, здесь, здесь осязаемо что-то. Может, отношения с вами это осязаемо, он вас трогает, чувствует, да. Может быть, что-то у него в бизнесе нарушилось, тоже да. Но вот здесь вот какой-то такой момент больше. Поэтому, ну, вот, вот, да, ну, вот, вот. А вот поймите, что козел не козел, я не могу здесь сказать. Здесь каждый просто по-своему думает. Здесь каждый по-своему хорош. Может, за человек так сделал, может, здесь тоже так же сделано. Здесь мы не знаем особо подробной ситуации, но здесь кто-то косякнул. Возможно, даже два. Возможно, какой-то была вещь, какая-то недоразумение. Здесь вот как перепалка просто случилась. Поэтому вот здесь больше вот как вот какая-то бурная реакция у каждого, но мужчина более как-то. Я, я, я вот почему-то, вот смотрите, по семерке мечей с его стороны, а, а у нее по пятерке мечей. Здесь оба хороши. Здесь оба хороши. Здесь виноваты двое. Здесь кто-то козел, а кто-то не козел. Мы не будем здесь рассматривать. Здесь виноваты чистейше двое. Просто надо пережить ситуацию и как, возможно, если кому надо советы, исправить все дела. Вот допустим, потому что здесь, ну, величайший пипец. Пятерка Пентакли, пентаклей, отшельник и десятка кубков. Ну, я бы сказала, больше по пятерке пентаклей здесь как-то стоит пережить некие трудности, возможно, найти для себя какие-то ответы. Для счастливой семьи, если у вас счастливая семья, если у вас, допустим, есть у кого спросить какие-то советы, возможно, у какого-то человека, кто находится в семье, в принципе, почему вы, собственно, и нет. Ну, здесь вот как-то найти ответы. Может быть, ответы, как построить счастливую семью, может быть, какие-то такие вещи. Может, у кого счастливая семья, поспрашивать. Ну, вот здесь я бы сказала, найти для себя ответы, чтобы стать, возможно, также счастливее. Если вот так вот обрываем тогда кончик десятку кубов просто пере... надо, стоит это, конечно же, просто пережить, перетерпеть. По пятерке пентаклей никак иначе, поверьте, знаем плавы. По отшельнику, соответственно, найти для себя ответы чтобы стать счастливее в семье, либо стать с ним счастливее, либо с ней счастливее. Поэтому вот здесь какой-то такой общий, если кому совет такой нужен, и кто хочет восстановить отношения. В принципе, просто я бы не сказала, что здесь вообще нет отношений. Но не сказала, что они прям жизнерадостные. Вот, короче, как-то так. Сегодня я думаю, что... Не знаю, лисичка. Лисичка, сейчас посмотрим. <с> Поэтому спасибо вам за то, что вы э, фиолетовые досмотрели до конца. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. И всего вам самого наилучшего. Пока-пока.